Блядь, всё-таки насрал, мой будем, блядь, и весь пол засрал! На, чисти, говно. Дай сюда, блядь. Зачем я тебе нужен, блядь? Чисти говно, блядь. Твой тебя!